Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы посещаем коттеджный поселок Парковый. Новые дома, которые они строят... Сейчас пойдем в дом 165 квадратных метров. Пойдемте посмотрим дом. Перед домом небольшое крыльцо, потолки очень высокие. Дома разной расцветки, если обратите внимание. Есть кирпичи вот такой вот ребой. Заходим сразу. Здесь большая прихожая. Здесь есть возможность отделить ее, установить гардеробную. И будет возможность сюда перенести все технические э, бойлерную, всю свет, э, все технические нужды здесь сделать. А с этой стороны гостиная. Гостиная порядка 26 квадратных метров. С большими окнами эркинными. Дом сделан из кирпича. Э, прямо у нас получается... Здесь лестница на второй этаж. Прямо у нас комната, 17 квадратных метров с большим окном. Сюда. Санузел. Здесь в санузле 5 квадратных метров с окошечком санузел. И здесь кухня. Кухня 20 квадратных метров с выходом на террасу, во двор. Небольшая. участок у дома 4 сотки. Так, пойдемте на второй этаж. Так, винтовая лестница монолитная. Есть возможность под лестницей сделать чуланчик. Там, как его говорят, пылесос еще. Есть большое широкое окно. Перекрытие между этажами монолитное. На втором этаже 4 спальни и большой санузел. Санузел даже чуть побольше, чем на первом этаже. Вот такой он, где-то порядка 6 квадратных метров. Итак. Первая спальня у нас где-то порядка 17 квадратных метров С большим окном Вторая спальня уже чуть-чуть побольше Здесь уже где-то квадратов 19 идет Здесь третья спальня самая большая Она идет 22 квадратных метра Из спальни выход на балкончик небольшой и самая маленькая спальня здесь порядка 14 квадратных метров. Вот. вот такой вот дом. А перекрытие между домом на второй, ну между крышей, там еще есть порядка 3 метров в коньке. Здесь утеплитель проложен, лежат лаги. Сверху будет подшита еще гипсокартоном. Цена такого дома 5 миллионов 950 тысяч рублей. Если заказываете такой дом и оплачиваете сразу, полностью стопроцентную оплату, вам его сделают со стяжкой, со штукатуркой, с электроразводкой, как вам нужно, и со штукатуркой на стенах.